Итак, добрый день, давайте начнем новый подраздел моего канала Первая линейка у меня началась связана с автокадом, одной из самых распространенных программ двухмерного моделирования Сейчас я буду рассказывать и начну новый раздел, связанный с Revit Revit является одной из подпрограмм, связанных с BIM-моделированием Почему одной из я буду постепенно раскрывать в данной тематике Расскажу об алгоритме вообще действия в Revit и об алгоритме создания различных проектов, чтобы мы понимали логику проектирования, разницу между AutoCAD, Revit, либо системами моделирования двухмерных чертежей и трехмерных моделей. Будет небольшая разница и небольшой вводный курс. Принципиальное отличие от AutoCAD и Revit заключается в том, что в отличие от AutoCAD в Revit можно задать Конечные значения, грубо говоря, прототип, объекта, который в дальнейшем может быть возведен. объекта, детали, сооружения, чего угодно. На самом деле задать ему какие-либо конечные параметры, которые в дальнейшем уже можно рассчитать. В Автокаде и в большинстве случаев он распространен как программа двухмерного моделирования, возможно только создать, грубо говоря, условное отображение самого объекта. Мы можем условно отобразить штриховки, мы с вами условно можем отобразить толщины линий, всяческие возможные параметры объекта, но за исключением шероховатости, визуальных каких-либо сегментов, и также то, что относится к сегментам настройки конечных функций самих материалов. В Автокаде это сделать невозможно. То, что касается Revit, это информационное моделирование объекта. Ранее система BIM называлась как информационное моделирование объекта зданий, информационное моделирование сооружений, по-разному кто-то интерпретировал BIM Revit является одной из подпрограмм которые связаны с BIM их там большое множество и не только с продукты Autodesk входят в BIM моделирование Revit только один из них принципиальное отличие Revit от Autocad еще также заключается в том что в Autocad мы максимум что можем задать это конструкцию саму, ее графическое отображение и условное представление материалов в Revit же мы можем задать с вами сразу же и материалы, и конструкции. При этом мы с вами задавая свойства различных материалов, сразу же переходим к конструктивному назначению. То есть, в... если в AutoCAD мы можем начинать с вами моделировать с различных этапов, то в Revit мы по факту возводим здание от и до самого начала. От задания основного каркаса, его конечных свойств задания каких-либо ограждающих конструкций, если рассматривать на примере как здание, и уже в дальнейшем получить модель, которую мы можем рассчитать. Это будет прототип, который мы с вами можем изучить, который мы с вами можем рассмотреть, который мы с вами можем перепроверить, и соответственно он будет прослеживаться на всем жизненном цикле объекта в целом. Различные свойства есть, и мы с вами будем постепенно знакомиться с самим созданием проектов, и как редактируются различные свойства, и материалы подбираются, и возможные задания дополнительных функций. Если рассматривать разницу в еще одной из распространенных программ, которые связаны именно с архитектурным моделированием, 3D Max, тот же самый. 3D Max, не забываем то, что это... Программа, в которые задают только визуальные свойства объекта. Нету конечных свойств самих параметров материалов. То есть мы видим объект в целом, вот как, например, ручка, я вижу то, что она есть. Я вижу тело, саму плоскость объекта, но я не вижу, из какого материала она сделана. В Revit я могу задать не только само тело, то есть объект, замоделировать его. Я могу задать ему свойства, что она состоит из пластика, определенного пластика, его шероховатость могу задать, его визуальные свойства, отражательную способность и так далее. То есть я могу более детально проработать весь проект что касается рассмотрения на всем жизненном цикле и преимущества Revit от других систем. Во-первых, в Revit возможно задать конечный прототип модели, который максимально будет приближен к идеальной среде, грубо говоря, то есть к проекту, который будет в реальности. Да, всегда все проекты не идеальны, он будет приближен к реальному отображению. Также в Revit можно создавать и двухмерные чертежи, и трехмерные объекты. Можно делать презентации, можно э, разрезать объекты в различных плоскостях. Можно делать не только внешнее благоустройство, также и внутреннее, задавать различные э, элементы и мебели, и материалов стен, <coughs> и материала пола и так далее. Все это можно задавать конечным свойством элементам. Почему Revit наиболее распространенным сейчас является, и он наиболее применим? Потому что в нем есть то, чего нет в большинстве программ, связанных с архитектурным моделированием. Он собирает в себе все. Мало того, что можно задать конечные свойства, так еще и большинство программ совместно работают с Revit. И можно выгружать модельки свободно и производить расчеты. В, именно строительных, если рассмотреть программных комплексов. Потому что я в большинстве случаев специализируюсь именно на строительстве. Рассмотрю быстренько на примере, более детально мы с вами будем знакомиться с основными настройками уже в одних из следующих наших уроков Я запускаю стандартный, продукт, стандартный проект, который идет вместе с установкой Revit В данном случае я буду работать в Revit 2020 года Уже на, самом деле, на данный момент появился Revit 2021 года и что мы здесь с вами сразу же видим Здесь сразу же выведены чертежи двухмерные, мы это можем рассмотреть, и визуализации выведены, и табличные какие-либо формы. Давайте рассмотрим в трехмерной плоскости на весь наш объект, который предоставляет нам программа разработчика. Я могу также в дальнейшем рассмотреть еще и геологическую составляющую, могу создавать рельеф, могу создавать различные элементы конструктивные. Могу задать реалистичные свойства значения моих материалов и в реалистичном виде посмотреть, как этот объект будет выглядеть приближенно. Опять же, повторюсь, нету такой программы, которая идеально вам покажет э, все аспекты, как он будет выглядеть у вас в реальных условиях. Сейчас он меня немного подумает, то что достаточно много каких-либо элементов различных семейств, с которыми мы с вами еще будем знакомиться. И у меня он покажется в реалистичном виде чтобы вы могли ознакомиться с тем, что как есть несколько этапов отображения проекта. Как эскизные, так же, как и просто набором линий, так же, как и тонированный заливка. Вот сейчас он у меня отображался как тонированный режим. Я могу увидеть при помощи настройки трассировки лучей, в данном случае, черновое отображение самого элемента. Сейчас я выключу тень и выключу трассировку лучей. Мне она не нужна, иначе у меня слишком съедает мои мой системный Мою систему, мой компьютер. Я немножко не туда перешел. Я все-таки в режим трассировки лучей. Если просто в реалистичный вид, вот настройки параметров. Я могу каждый элемент посмотреть в отдельности. Могу посмотреть, из чего состоят мои стены, перекрытия. Могу заглянуть внутрь, могу провести сечение объекта. Могу прогуляться полностью по самому объекту. Также я могу пройтись по всем этажам. И составить, соответственно, чертежи по этажной разрезке, чтобы с ними уже в дальнейшем мог познакомиться. Как конкретно, вы еще переключаете, как конкретно работать более детально, мы с вами будем знакомиться в следующих наших уроках. Подытожим. Revit это у нас программа, которая создает информационную модель здания. В этой информационной среде я могу задавать конечные свойства, как материалов, так и их свойств, привязок различных, и получать инженерные чертежи, такие же как и в большинстве двух программ, связанных с двухмерным моделированием. При этом я совмещаю какие две функции. Я могу одновременно рассмотреть двухмерный чертеж, могу рассмотреть трехмерную модель объекта, могу сделать трехмерную презентацию и могу настроить конечные свойства, которые нужны в дальнейшем для расчета в каком-нибудь другом программном комплексе. Более детально также могу создать какую-либо отделку визуальную уже настройку отделку, в наружное благоустройство, то есть благоустройство с улицы, и свет настроить, и сделать максимально приближенную к реальному картинку, чтобы в дальнейшем можно было показать заказчику, как будет выглядеть ваш объект. В дальнейшем мы с вами будем знакомиться с детальной настройкой самого программы продукта, знакомиться с различными шаблонами при активации, э при первом входе в создание самого чертежа, и будем знакомиться с различными функциями, связанных с лентой, связанных с диспетчером проектов, как функция в панели свойств отвечает за замену того или иного материала, и их конечных настроек, свойств. И буду стараться это сделать на последних версиях программного продукта, чтобы вы могли с этим сразу же знакомиться. Разница в иконках и разница в ленте минимальная от предыдущих версий. она есть, да, присутствует, но название в большинстве случаев сохраняется у всех версий программного продукта. Поэтому никакой сложности для понимания у вас не возникнет. Поэтому на сегодняшнюю нашу встречу у нас все. Будем дальше развивать данный канал. Если вам нравится мое видео и готовы ждать следующего, как-то отмечайте это. Жду ваши швейцарские лайки. И, соответственно, рад был вас видеть сегодня вместе со мной.